Алло. Алло, добрый день, здравствуйте, это Сургут Тадор. Слушаю. Приветствую вас, это город Танц на связи. Знаете, я вот ВКонтакте сейчас нашла ваш номер телефона, собежу за вами. Mm -hmm. Ой, господи, видела видео вчера, что я задержали, и, говорится, еще... Буду сейчас издеваться, мы попозже сейчас, я просто в Томске, у нас во времени, попозже тоже будем а, звонить туда уже в отделение, предъявлять претензии. Я, знаете, сейчас вот а, сижу здесь, а, могли бы вы, вы мне подсказать тоже, а, мне вот пришло исполнительное уже тристовое отписание, как говорится, за электроэнергию и еще там за что-то, да? Вы не знаете, как правильно написать отмену судебного приказа? Как отменить судебный приказ, если уже все стройки прошли? Они, оказывается, еще в том году вынесли, а я узнала только вот, считай, в конце января, правда. А как ты узнала? А, Но ну, при, пришло, кинули а, почту нашу, видно, уже кинула письмо а, просто почтовый ящик. А до этого вот эти вот бумажки, чтобы прийти получить а, письма, не, а, по крайней мере, я их не находила, знаете, а, в своем ящике почтовом. А пришел уже ответ а, в ней постановления о судебных приставах отписания. Но я, правда, проверила... Хоть считай, еще а, карты банковские не заблокированы. не ареста там, ничего такого пока нет. Значит, слушай внимательно. Первое, что тебе нужно сделать, это ознакомиться Минута, с материалами дела. Минуту, я чтобы я это ну, да, говори. Говорите. Первое, что тебе нужно сделать, это ознакомиться с материалами дела в этом называемом суде. Когда ты ознакомишься, это будет э, дата отчета твоего официального ознакомления с, с, с судебным приказом. Я это, понял, судим... это то письмо, которое они мне прислали, или мне надо идти и данного получать? Чего получать? Это, то есть, что пи... ознакомиться с тем письмом, постановлением, которое они мне прислали. Я правильно поняла вас? Они, они никак не могут доказать, что они тебе что-то прислали. Неужели непонятно? Это на ручка рассчитано. Вот если бы ты под роспись получила уведомление, вот тогда это другое дело. Нет, не получила. Ну и все. Так, хорошо. А если они... сейчас, Хорошо, я сейчас ничего не буду делать, как я вас слышу, да? как я, как я ничего не получала, получается. Они могут у меня начать высчитывать карт или заблокировать их. Так ты слушай, что надо делать-то, я же тебе не все рассказал. Давай, извини, пожалуйста. Когда ты напишешь волеизъявление на ознакомление с материалами дела, через три дня ты можешь прийти и ознакомиться. То есть у них три дня максимум на подготовку этих материалов. Приходишь, знакомишься с материалами дела, и с этого момента ты, ты там в материалах дела увидишь вот этот судебный приказ, определение. А мне куда идти? Тут, в кто вынес судебный приказ, ты знаешь? Ну, судебный участок знаю, письмо. В письме же написано, которое прокладывает. Ты только на письмо не ссылайся. Угу. Просто напиши, стало известно, и все. Не уточни. Мне стало известно, что в таком-то мировом там, скорее всего, суде находит, находится такое-то дело. Номер, номер указывай. Я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами дела. Так. Через три дня приходишь, знакомишься, полностью от корки до корки фотографируешь. И там будет вот этот судебный приказ. И с этого момента у тебя есть 10 дней на то, чтобы отменить данный судебный приказ. Соответственно, следующий этап это в течение 10 дней написать волеизъявление. А в общем. Простое, элементарное, то есть там достаточно написать я возражаю, не согласен, и, и все. И они обязаны отменить этот судебный приказ. Просто только написать э, волеизъявление Я не согласна с вынесенным решением. Э, все. Ну да. А может спросить что у была плана практика? Чего? А вы сталкивались с такими вопросами? У меня полгода назад был этот приказ судебный. Я его отменил. А, так как вы мне сейчас а, посоветовали? Ну, у меня немножко по-другому было. Мне заказным письмом они прислали. Mm. <сос through> То есть это будет как волеизъявление, правильно? Написано, собственно, ручно, что я отменяю судебное волеизъявление, прошу, я отменяю такая такая то данное постановление. И все. Ни с чем, ни почему, ничего не объяснять. Правильно? Ты меня ВКонтакте найди, напиши мне там, я тебе вышлю образцы и волеизъявление на ознакомление с материалами, и волеизъявление на отмену приказа. Хорошо. Вы видите, что я беспокою, потому что никогда не сталкиваюсь с этим. И получается, без предупреждения, ведь ничего, хоть карта не арестовали, ничего не делали. Как, как зовут? Виктория. Виктория, на ты, ты. ты можно же обращаться? Ну, в принципе, я уже и говорю на ты тебе постоянно. Я тоже то путаю, знаете, мы еще люди воспитанные при СССР, У нас родители воспитания, то знаете отношения, это другое. Давай покороче по делу. У меня времени нет. У меня сорок звонков. Говори, говори, говорите, я это записываю, говорите. На ты, на ты, все, дальше поехали. Потом про воспитание поговорим. Когда будет, будет время. Сейчас времени нет, сейчас полный беспредел в стране происходит. Каждого, эти миллионы вот этих приказов выпускаются ежедневно. Это беспредел полнейший, они вообще ничего не сообщают. Сами по себе все делают, а деньги списывают и все, а народ в шоке ходит, не знаю, что делать. Так, что я хотел сказать? Так, говорить, что существует дальше. Пришла я в суд, запросила то постановление, какой судебный приказ -то якобы какой-то есть, и они мне в течение трех дней его выдают, так? Нет, в не 10 так. Дней, да? нет. не так. Перезаписывай, ознакомиться с материалами дела, сфотографировать от корки до корки. Ты чем слушала? Записала все. Вот сейчас, я так понял, ты бы пришла и сказала, дайте мне судебный приказ. Вот тебе бы бумажку там какую-нибудь выдали и сказали, распишитесь, и все. А где все материалы делать? Ты же ничего не сфоткала бы тогда. Там до 100, до 200 листов, может быть, в материалах дела. Ну, что ты вот там, вот, вот, вот трагедию устроила, что-то распереживалась вся. Зачем вот эти переживания? Выключай их, нафиг, они мешают. Откинь их в сторону, действуй это здраво. Я тебе говорю, что делать? А ты даже за, это запи, запомни, не то, что запомнить, даже записать не можешь. Я тебе сказал, за, ознакомиться с материалами дела. Несколько раз повторил. Ты мне повторяешь, говоришь, а что, а прийти и получить судебный приказ. Даже не приказ, а постановление-то там какое-то назвал решение. Так, дальше что делать? Пришла, ознакомила, попросила сфотографировала все. Да не пришла, а отправила волеизъявление. Либо через судья, либо курьером. Они же закрыты все, они позакрывались. А вот когда отправишь, через три дня можешь приходить спокойно. Ну, Ты видео мои что, не смотрела, как я хожу? Ну, не, не все смотрим, как говорится. Я на практике показываю, как это делается, как образцы прикладываю. Хорошо. Я тогда вам, как вы мне сказали, в ВКонтакте э, на вас под, на тебя подпишите. Э, и если не найду, э, вышли мне образец волеизъявления. Вот этого. Хорошо? Добро, добро. И потом, как правильно, как говорится, волеизъявление, э, чтобы отменить вот этот приказ. Добро, добро. И Тогда. Ладно, тогда не буду додерживать вас. Здоровья вам, терпение тоже, потому что, о, знаете, я начинала по ЖКХ, а нервы уже видно, тоже уже съехали за два года. Всего хорошего вам, на связи. Подожди, подожди. И будем следить за мужчиной, которым там тоже. Под... Подожди, Виктория, можно я размещу для всех этот разговор в интернете, чтобы все знали, что делать в таких ситуациях? Ой, у меня такая речь несурадная, нескладная, да мне даже стыдно, послушайте. А что стыдно? Все будет анонимно, я вырежу, где ты там говоришь, откуда ты, и это и, и все. Виктория какая-то, Виктория, и все. Ну, хорошо. Хорошо, разрешаю. Добро, чтобы, ну, добро, такие бумки необходимы. Ну, у меня разговор записывается а, тоже на телефон, поэтому я, что надо, запишу, так что надеюсь, что все будет хорошо. Добро. Да, и когда мне напишешь в ВКонтакте, я тебе пришлю ссылки на видео, где я прям это, ну, показываю, ага. я прихожу, знакомлюсь с материалами, фотографируюсь, снимаю на видео, ухожу. И если меня не пускают, что я делаю, я там акты составляю, что меня не пустили и не ознакомили и все такое. Хорошо, на связи. Дарую вам терпение еще раз. До свидания. Благодарю. Не буду задерживать вас. Благодарю.